Друзья, я вас приветствую на канале Сложно Просто. Меня зовут Сергей. Сегодня мы снова будем делать каталог товаров, каталог товаров по версии 2023 года на новых технологиях, на новых собственно говоря, паттернах, на модных с использованием новых, новых новых пакетов, новых подходов и так далее. Предыдущая версия 2019 года также остается на доступна, в общем-то. Вы можете посмотреть, как это было сделано. А также можете посмотреть работу над ошибками, где я объясняю, что можно было сделать по-другому. И, собственно говоря, в этом в этой версии 2023 года мы эти ошибки пытаемся исправить. Ну и хочется сказать, что сегодня будем заниматься сущностью продукт, мы сегодня будем ее создавать, и для этого нам потребуется пару методов, то есть для… Ну смотрите, на самом деле, давайте переключаться в Visual Studio, а перед тем как переключаться, я вам напоминаю, что подпишитесь на канал не пропустите видео, ну в общем вы и так все прекрасно знаете. Переключаемся в Visual Studio и начнем анализировать существующий код, чтобы решить, что делать дальше. Друзья, давайте начнем с того, что у нас есть некое такое техническое задание. Я, его, правда, придумал сам, но тем не менее, я буду делать комментарии, а вы, собственно говоря, пожалуйста, если вам не нравится, перематывайте. Итак, смотрите, у нас есть некое ТЗ, в котором написано черным по белому, вернее, белым по черному, что у нас есть сущность продукт, который есть определенные там, я не знаю, свойства, которые должна делать некоторые методы, и один из них метод Create. И э, здесь есть несколько вариантов реализации. В частности, можно сделать следующим для... образом. У нас будет, например, метод create, который вот я вот в прошлый раз создал, ну, где-то тут вот create product. И в нем мы должны принимать вот этот самый продукт create и модуль, который каким-то образом должен наполняться. Для того, чтобы э, его наполнить, нужно определить, э, что мы можем давать пользователю на создание. Итак, есть э, сущность продукт, который есть определенные свойства, которые пользователь должен заполнить. Name, description, категории. Категории просто это свойство навигации не должен заполнять. Price, да, review это свойство навигации не должен. Теги должен, но своеобразным образом. И мы решили, что при создании продукта Visible не указывается, то есть false. И при редактировании можно будет включить товар. Есть, если же посмотреть, что я добавил в Productive Model, это те самые поля, которые пользователь должен ввести. И отсюда возникает вопрос, где разработчик фронтенда возьмет эту самую категорию, то есть из какого списка будет выбирать сам пользователь, который будет создавать этот продукт. Два варианта. У нас есть endpoint категорий. Первый это взять getAll, собственно говоря, то есть пользователю... То есть разработчику фронт придется сходить в другой гранд-поинт, взять все собственно, категории, вывести их на UI. Пользователь кликнет на конкретный, разработчик фронт добавить ну если вот так да, в вот и самые подробности, и подставит вот сюда, собственно, тот самый самую категорию ID. Это если говорить про категорию ID. Другими словами, смотрите, можно еще сделать по-другому. То есть непосредственно в этом Product Create New Model выдать именно те категории, из которых можно выбирать. То есть не нужно будет делать дополнительный метод, а этот метод будет внутри э, э, так называемого slice, э, вертикального так называемого реквеста, который будет сам себя включать все, что нужно. И я буду выполнять, э, то есть реализацию по второму способу. И для этого мне нужно написать здесь паблик, здесь я должен написать какой-нибудь лист. И это будет категория ViewModel, мне нужно также в категории ViewModel превратить эти категории, категорию, которую буду выдавать. Ну и соответственно, давать категорию Yes, ой, создать. И надо сказать, что мне его не нужно обратно собирать на UI, я здесь поставлю такую штуку, как он Bind, по-моему, да. Да. То есть я буду только давать на UI, а обратно мне получать его не нужно, но зато из этого списка, то есть в этом модели у меня будет информация для того, чтобы получить те самые категории ID, тот самый ID единственный, который пользователь выберет из этого списка. И здесь у меня его есть как раз ID. Теоретически можно сюда создать и другой vModel, допустим у меня модель была бы немножко посложнее, и мне здесь по идее нужно так называемый lookup, то есть id и name, но ну, я не буду этого делать, но тем не менее, если бы у меня категория имела категория категории vModel, было очень много полей, то я бы выбрал непосредственно только то, что нужно отбрать пользователю конкретно в этом контексте. Ну и для того, чтобы дальше эта штука заработала, соответственно, мне нужно создать не только где он, Create, вот он, Product, Create, То есть у меня, по идее, должен быть какой-то пост, где уже пользователь непосредственно заполнит поля, то есть отправит мне все данные для его, в общем-то, сохранения базы данных. Также мне нужно еще и другой, который называется Get. То есть это та страница, то есть тот ViewModel, на который пользователь будет заполнять форму. И вот этот предзаполненный продукт CreateViewModel будет, в общем-то, выдан на эту страницу, из которой пользователь из категории выберет нужные свойства категории и заполнит остальные поля, нажмем «Сохранить» и попадет в этот метод. Вот таким вот образом я буду делать, и для того, чтобы этот метод был, мне, соответственно, его нужно создать. У меня есть product model, post. давайте еще один создадим, пусть будет метод get, и соответственно нужно его создать, так это метод у меня пост и он у меня будет дублироваться, но давайте я тогда вот таким вот образом создам, это будет ну пусть так и называется get, get Форк какой-нибудь, собственно, и он будет вот здесь. Форк опять же, называть можно, собственно, как он угодно. Здесь будет пост, и, собственно, это будет подчеркивать то, что у меня конкретная операция будет делать. Итак, мне нужно сначала сделать метод, который будет выдавать наружу пост креетью Соответственно, здесь я его получать не буду, мне нужен здесь только медиатор контекст. И здесь, в общем-то, мне потребуется какая-то реализация. Ну, я буду делать, э, так называемый, пост. Э, вернее, get. Э, так, у меня почему-то в продуктах, категории, да, Давайте переименуем его для начала, чтобы он меня не путал. Еще раз. Вот так. И теперь я хочу здесь создать, ну, давайте вот так вот. Ctrl-C, Ctrl-V открою этот файл и здесь напишу продукт get, get for create request вот таким вот образом и мне здесь единственное что нужно опять же пользователя потому что мне нужно определить если ну то есть возможно потребуется определить какие-то пользователя для того чтобы выдать ему нужный список категорий ну как вариант давайте оставим пользователя пусть он будет ну а здесь соответственно вот, я -то то Ctrl Ctrl -V, и здесь я тоже сделаю постому вот таким вот образом так, скопирую ну и, в общем-то, здесь ничего сложного теоретически нет. Мы здесь должны где продукт. Так, у нас здесь, давайте пока это вот удалим. Нам вот это здесь... Хотя нужно, смотрите, нам нужно создать э, непосредственно... То есть не создать, а получить... Э, лист наверно нет нам нужно наружу выдать сюда product create view model давайте это и напишем product create view model мы его будем создавать а для того чтобы его создать нам нужно так здесь тоже нужно попали create view model ну убираем и здесь у нас давайте пока мы так сделаем здесь нам нужно Заполнить этот самый CreativeUmodel, ну, во-первых, да, я вот так вот пишу обычно продукт CreativeUmodel вот такую штуку и вот этот вот самый Operation, Return, перед этим заполняю его или наоборот. Здесь нужно получить категории и здесь у меня нужно, по идее, написать какой-нибудь request, который выберет все категории для моего непосредственного запроса на создание нового файла. годы давайте добавим. И собственно я не буду его менять, но теоретически здесь можно написать get, там какой нибудь user role name, но я не буду этого делать, имейте в виду, что это делается здесь. Ну давайте вот так там сделаю и посмотрю по-хитрому. Handle у меня что-то здесь. А, ну да, давайте вот так я сделаю, так будет проще нет времени разбираться. И в общем-то мне вот здесь вот нужно создать этот Umodel и я бы вот сделал varModel. Ну я обычно пишу так вот резал, равно, U, view, viewmodel и соответственно какие-то категории, вот здесь вот резалт, вот, Категории будет э, items. Вот э, таким вот образом. Соответственно, э, мне можно здесь его вернуть. Другое дело, что если у меня здесь не придут категории, я могу сказать, что есть items. То есть, если не с чего э, выбирать эти самые категории, ну, давайте вот так вот напишу, если вообще ничего нету, тогда operation добавить новую ошибку ну, какой-нибудь там нет допустим быть по-английски does not contains any categories ну что у нас типа нет никакой категории поэтому мы говорим return и собственно не можем добавить продукт, если у нас нет категории. Вот опять же один из вариантов того, что собственно говоря удобно делать, когда вы делаете дополнительные методы для получения, каких для редактирования, когда выводите, или что-то типа этого. Давайте я еще раз перемену правильно. И теперь смотрим. У нас будет создаваться ViewModel, в котором будут категории, которые мы будем отдавать наружу. Так и давайте operation result, result. Ну к вопросу как миновать да, то есть у каждого свои предпочтения. У меня просто привычка. Так, ну и теперь мы этот request можем за, в общем, за использовать где profile это endpoint Вот у нас есть create. Смотрите create и create. Давайте это будет create, а это будет get uh, for uh, for create ну то есть мы будем получать view model и соответственно вот он, он здесь теперь мне нужно сказать что я буду возвращать медиатор send you тоci request здесь у нас будет текст user Здесь будет контекст и Вот это консолейшн токен. Ну и соответственно, если мы здесь возвращаем product.create.viewmodel, здесь нам нужно написать product.create.viewmodel. В общем-то, мы теперь можем это выполнить. Давайте запустим. Давайте развернем поначалу. Да, for create и соответственно нужно залогиниться. И можно в общем-то вызвать этот метод, мы увидим, что у нас есть категории. Да, ну и в общем-то вот этот вот метод, не считая категория, вернее вот этот ViewModel, теоретически можно будет скопировать и вставить его вот сюда. Вот в это место. Понятное дело, что здесь нам категории не нужны, и их можно отсюда удалить. Давайте оставлю сюда какой-нибудь GWT. Вот, и давайте поставим пряку. Вот у нас create. Проверим, что сюда все прилетает. Execute. Вот он, прилетел крепью viewModel. Здесь категории пришли, но они опять же здесь нам не нужны. Мы будем игнорировать, но зато пришел вы. Ну, в общем, нам нужно сделать метод, который, собственно, мы будем здесь обрабатывать. Ну, еще раз повторюсь, Крепью viewModel можно сделать здесь, чтобы выдавался кредит форм или create data, for create model, в общем, думайте сами. Я оставлю как есть, как бы это на моей совести. Ну, а сюда сейчас давайте сделаем метод, который будет, в общем, то обрабатывать и создавать уже непосредственно этот, эту, этот продукт. Но перед тем, как создавать этот продукт, нам нужно сделать валидацию этого введенных данных. Давайте создадим продукт post create. Uh, request CS. Yes. И это у нас будет. Так, давайте уберем лишнее. Это у нас будет iRequest. Мы будем здесь получать operation uh, result uh, того самого product вModel, uh, то есть готовый продукт в viewModel. И, соответственно, пусть это будет также рекорд. И на выходе мы будем иметь в конструкторе следующее. Нам для этого нужен вот здесь вот у нас созданный product Model. Соответственно, это будет Model. И пусть у нас здесь будет опять же identity, Тот самый юзер, который мы будем проверять на права и еще такое. Теперь мне нужно создать хендлер. Я это делаю таким образом. Класс. Будет request handler. Здесь у меня будет уже request непосредственно на вот этот request с вот этим результатом. запитаем И еще раз нажмем имплемент. Вот, теперь все правильно. Давайте я принесу на новую строчку вот таким вот образом, чтобы было видно и понятно. Итак, первое, что мне нужно сделать, мне соответственно нужно сюда прокинуть э, Unit of Work. Пусть не будет просто Unit of Work. Сделаем из него свойства. Ну, а здесь все по-простому. Теоретически у меня нужно сюда прокинуть еще и маппер. Потому что достаточно сложная структура будет маппиться. ну Хотя это конечно можно сделать и вручную. Но в качестве примера давайте прокинем сюда еще и маппер. Я это делаю вот так вот. Ой. Маппер. Да, хочу. И это у меня будет вот такое свойство. Ну, первое, что мы будем делать, это получим репозиторий var repository который мы будем обрабатывать это будет unit.war.epid repository ну, в нашем случае это продукт и далее мы будем делать вставку в репозиторий какой-нибудь сущности конечно же await, конечно же task Entity. Этот entity нам нужно, ну, пусть будет вас создать. Его можно создать через маппер, замапив его с продукт. Нет, просто продукт. Дальше, давайте повыше поднимем сюда. Можно прокинуть cancellation токен. Теперь мне нужен результат, я делал operation result, мне нужен product you model. На выходе у меня будет Verturn Operation, в который я по идее должен в result запихнуть этот ну, result. А, нет, просто result. А результат этот нужно вар. Тоже взять через Map Допустим, map как раз на тот самый Pro.DepuModel из вот этого самого Entity. Вот, такая вот картинка нарисовалась. Давайте вот так. Вот. И смотрите, теперь мне что нужно сделать? Мне нужно проделать некоторое количество проверок, наверное, на то, что вставка неправильная или еще что-то. Ну, я это делаю примерно таким образом. Когда я делаю Insert, мне нужно здесь обязательно сделать Unit work Change. И это тоже Awaitable. Соответственно, у меня результат может завершиться, завершиться с ошибкой. И я должен проверить, если Unit uh, Work, last save, result is not ok. Ну, то есть, если что-то было плохо, тогда я должен сказать, что у меня. Давайте вот так сделаем. Uh, равен Uniteal uh, Work Вот этот самый Last Result Exception Если он пустой, тогда давайте создадим Uniteal uh, uh, Work Database Save Result ну, Что-то там я не знаю Давайте Error uh, Save Product Entity Давайте напишем вот так вот Product Важен какой Вот и, соответственно, ой, тут нужно написать правильно. И если у меня какой-то пошло что-то не так, этот error здесь как раз будет этот самый exception. И, соответственно, return этот самый operation. Все, здесь мы как бы закончили проверки. То есть, если мы не смогли сохранить, мы выкинули exception. В противном случае все отлично, значит у нас Entity уже с идентификатором, можно мапить и отдавать результат, ну там выдать какую-то информацию о том, что все зашибись. Ну и смотрите, раз у нас есть такой request я пока не буду с ним ничего делать, мы просто сделаем валидатор, вот его название. Опс, прошу прощения, у нас есть вот такой вот валидатор для создания модуля, Я его вот так вот скопирую, вот сюда вот так вот напишу, что это у меня теперь продукт. Здесь напишу продукт create, нет, post он называется, post request, вот такой вот. И соответственно это у меня будет, упс, нет, это у меня будет э, валидатор уже непосредственно не для категории, а для продукта. Давайте вот так вот копируем, вот сюда вставляю. Все, отлично, и теперь можно здесь проверять здесь мне нужно проверить что ну, во-первых мне категории здесь не нужны это опять же вопрос к тому нужно ли вообще их запихивать сюда или сделать два разных Umodel один для выдачи на форму другой для прокидывания выборных результатов ну давайте категория ID, ноты, он мне обязательный это должен быть ну, давайте пока так name мне обязательно. кстати можно вернуться к описанию, посмотреть Name 528, 5, давайте напишем 128, description не более 240. Сколько? 2048. Давайте так и напишем. 2048. Дальше я копирую правила и говорю, что у меня здесь еще есть name. Price. Ну, price, наверное, может быть и ноги. Не знаю, имеет ли смысл здесь валидировать? Ну, давайте напишем. Не знаю, наверное, ну пусть будет greater than 0, допустим, не знаю, что еще написать. Вот И здесь поставим еще, у нас есть категория, если нам не важно, текст. Вот, текст у нас тоже должен быть non-empty, вот как-то так, потому что должно быть как минимум один тег, то есть одно слово, и не содержать пробелов ну, наверное, <coughs> наверное можно сделать какой-то кастомный валидатор который будет проверять слова или сплитить их ну, хотя, можно через пробелы не знаю, давайте будем сплитить теги через точку запятой, пробелы и, и запятые, например вот, это как бы все, и, соответственно, ну, можно попробовать сохранить какой-нибудь давайте поставим здесь брейкпоинт Так, у нас здесь есть Create. Мы возьмем сейчас данные. Ну, в частности, мне нужно какой-нибудь ID. Хотя можно, кстати, проверять не просто любой GUID, который придет э, с нашего UI, например, А непосредственно проверять наличь категории в базе данных. Вот, категории мне в данном случае не нужны. Э, здесь мне нужна вот такая штука. Здесь будет, допустим продукт Какой-нибудь One, Description, ну, не знаю, пусть э, тоже что-нибудь будет, знаю, пусть еще такой же, два. Вот, категория у меня есть, Price, ну, давайте поставим 0, а теги, ну допустим, вот таким вот, вот, вот, вот образом я наделаю. Давайте нажмем сохранить. Ну и, в общем-то, у нас здесь появилась информация о том, что JSON, да, по-моему, кривой, да, здесь лишняя запятая Надо <соединяющие> распознавать ошибки, давайте еще раз Вот, и теперь, как бы, у меня тут все окей, но я сюда даже не попал Знаете, почему? Потому что я, давайте остановлю Не использовал этот request в этих endpoints Get.post, вот он, метод, да, конечно же нет и здесь я также, давайте я прям по-хитрому сделаю. Ctrl-V Product Post. Здесь у нас уже должен быть CreateModel, ZPT и User. Так, здесь я печатался. Здесь должен быть не Clime Identity, а Climb и, в общем-то, можно запускать. Повторяй. Close. продукт. Create. Ну, давайте я сразу не буду уже копировать. Вы поняли, как работает get for create. Я здесь вот поставлю то самое. Ctrl. Нет, не тот. Вот такой вот. Такое вот. Идентификатор, стринг и категории я удалю. Тег ну давайте там так стринг 1. Давайте вот, вот так я сделаю. Мы сейчас этот за да, что такое сохраним. 1, 2, 3, 4, хорошо, price пусть будет 0. Она по идее должна выйдет ошибку. Давайте назовем продукт number какой-нибудь one. Ну а здесь, наверное, давайте тоже что-нибудь напишем. Product description number one, Ctrl Ctrl C на будущее. И теперь я нажимаю execute. Тут видно, что у нас не пришла валидация. Тот самый model price должен быть больше нуля. Также напоминаю, что можно валидацию писать на разных языках. Я ставлю на английском. Это validation, fluent validation. Вам нужно посмотреть, как это сделать на русском языке, или вручную просто писать конкретно, или даже все это русифицировать. Это все возможно. Ну и если, допустим, я ставлю здесь price какой-нибудь 100, нажимаю сохранить. Мы пролетели, то есть валидация отработала, все верно. Нам сюда пролетел в реквесте нужный ViewModel. Вот вы его видите, все что я заводил есть. Ну и дальше мы получаем то, что мы хотели получить. Здесь у нас нет маппинга, скорее всего это будет ошибка. Да, автомаппер не настроен. Ну давайте, наверное, автомаппер уже настроим в следующей серии и заодно обработаем теги. Давайте все это позакрываем, остановим. Ну, наверное, на этом нужно мне с вами попрощаться. Вам все желаю всего хорошего и пишите правильный код.